атлант где мы щупаем вот тут Атлан щупаем обязательно ну как бы нам надо понимать три точки здесь остистый отросток да и поперечный отростки вот ровно они или не ровно тебя болит симметрично свет угу. но только от нажатия да, да от нажатия ну вот, чуть-чуть вот этот небольшой смещение маленькое проверяем аж жжет да опять напряжение мыш это мышцы это мышечное напряжение да. вот. ну прощупайте кто, кто хочет попробовать вы должны понять механику да вот она должна вот, ходить mm -hmm. свободно сгнуться свободно разгирываться свободно Ну вот напряженно слева. Для нее лево, да? да? Для тебя лево. Вот да, да, да, да. Угу. А эти позвонки прямо не в видно, да, смещение? Угу, да. Нет, ты видишь? Да. Вдоль вертикали позвонка, позвоночника, да? Соответственно, нам как-то надо будет вот этот позвонок повернуть вот туда, да? Правильно? Угу. Правильно. Седьмой. Да, вот как проверить седьмой а, это по или пош... первый грудной? Проверьте да. головой право-лево Нет, нет, по, по оси, по оси. Так, право, угу. лево. Нет, это первый грудной выпирает. А теперь еще раз параллельно сделать. Вот он первый. Наклоните голову, голову вперед. Это грудное, да? да? Ну, подними было сперва ровно, ровно. Да мне вообще не шевелится. Еще у тебя голова уже слабая подвижность. Вот это. Это вообще не шевелится. Вот первое грудное. Да, знаешь, значит это первое грудное, да. Посмотрите, у нее даже челюсть не касается ключицы вниз, вниз, по бы, было, видите? Не касается. И назад вытягивает, назад даже до конца не вытягивает. Они так, да загибает. То есть у нее получается гиперлардоз. Не хватает, по идее, вот так вот должна быть голова стоять. Понимаете? Да. вот Это вот правильное положение. Да. Вот. А все, ну, что я именно так скажу, низ головой, низ шеи. Так, ну давайте, будем со спины, да, или с передней... Ну, ложите ее спиной вверх, как поводу. Да? Да. Ну давай, ложись тогда то, что мы делаем, сейчас все поняли, да, да, да. мышцы вытягиваем, поднимая все мышцы целиком вверх. далее заводим руки поглубже туда, под примерно третий грудной позвонок, опираясь в стол, костяшками пальцев вот этими, да? мы вдоль позвоночника, шейного, с вибрацией вот такой. Получается как бы вот как на валике, видите вот она проходит ну масла немножко хватает кожу да чуть-чуть ну, ну, просто, mm -hmm. просто без масла mm -hmm. вот теперь положили да, на пальчики сочленения атланта и черепа и оно должно расслабь расслабь вот, вот сказали ей вот этому должно качаться вот свободненько свободненько еще повыше свободно как будто бы вот на одной точке вот так вот все это болтается понимаете не получилось да помогли еще дополнительные мышцы растянуть как ну во-первых вот эту мышцу это еще отключиться до да, вот эту бугорка черепного растягиваем лестничные мышцы растягиваем с помощью поворота головы за череп и включу Получается примерно вот, э, вот так вот, в, э, перпендикулярно столу. Далее перекладываем руку на тут мы давили на стулу ей, да? Теперь перекладываем на висок и давим вот туда в плечо. Вот 45 градусов получается растяжение. Потом перекладываем на череп и даем почти в тело. Натяжение получается примерно 10 градусов. угла Поверну покачали сам пациент ничего не должен делать он полностью должен просто расслабиться растянули мышцы теперь с ротацией растягиваем ну в принципе вот она почти готова еще расслабься расслабься а зовут ее светлана и теперь смотрите как, берем на вот эту вот мембрану свою, да, или как перепонку, укладываем череп, чтобы он вот так вот качался вот, свободно. Почувствуем вот это вот качание, да? Вот, качается свободно достаточно. Череп сомкнули. Дальше можно рукой, но лучше мякотью ее своей, своей плечи, чтобы не передушить его мягко достаточно. Делаем вытяжку. Раз, два, три. С уфлексией вперед. Смешно теперь. Под 45 градусов повернули и по 45 градусов развернули. Ротацию. Также потянули. При всех этих наших движениях должно быть, смотрите внимательно, вы же сверху смотрите на человека, да? чтобы кончик носа находился на оси позвоночника при всяких поворотах, да? чтобы никуда это там не заваривалось. Вот так. И в противоположную сторону. Развернули 45 градусов, ротация на 45 градусов и подтянули. Так, можно еще промять. Сейчас я чуть -чуть потяну. Вот эту часть опять прощупать, где какой позвонок. Входит в бок. Ну вот этот вот это получается уже грудной позвонок. Для этого мы поворачиваем голову резко вот сюда. А сами будем делать упор вот этим пальцем. Костяшка вот этого пальца. Именно в тот позвонок вот туда. Почти то же, что мы делали сидя. Еще раз показываю. Голова расслаблена. Чувственный момент качания, да? И вот когда дошли вот до вот этого места. живок и была слышна мобилизация слышали дальше все также можно ну например вот выше вот третий четвертый прощупили позвонки да вот в них упереться раскрутить его еще повыше второй позвонок Вот, тоже был щелчок. Смотрите, как в чем нюанс. Если у нас не хватает выдыхай... движения вот в эту сторону, да, то мы тогда переносим руки только на череп. Эта рука двигает череп, а вот этот палец указательный, ну или какой-то вот этот, да, он доворачивает позвонки. Ну, это касается второго, третьего, четвертого, буквально верхних только позвонков. Доворачивает их до нужного места. Теперь, если есть ротация, как правило, нас интересует атлант и аксис, да, вот эти позвонка, и, и самых верхних, да, то выпирают они, ну, допустим, выпирают вот в эту сторону, да, чтобы его поставить на место, как показать на черепе, что ли, на скелете, давайте покажу. Боковой упираем, поперечный, да, отросток. Вот, Первым мы не чувствуем, мы только второй чувствуем. Вот он повернут, да? И нам кажется, что нам надо повернуть его вот сюда. А для этого что? Нужно голову развернуть вот в обратную сторону, вот туда. То есть вместе череп крепится к атланту, Атланта, к второму позвонку. То есть они вместе туда поворачиваются, вместе с черепом. Скорее Значит, еще раз. Выпирает он вот сюда. Угу. Да? Значит, мы поворачивать будем куда череп? Если в эту сторону, мы усилим его. Туда же. Да, значит, туда же, в ту же сторону. Вот, кладем опять вот на эту штучку пальца, основание показательного пальца. Вот, на ней закачается вот Также можно и второй позвонок, здесь найти, и Атлант. Повернули на 45 градусов. И проверили мобильность головы. Вот она подвижна, да? Тут уже идет движение в челюсть и вот туда, по относительно перпендикулярно оси позвоночника. Раз. И то же самое демонстрирую с стороне. стороны. Раз. Вот. Даже что-то чешется, да? Если у нас человек не расслаблен и не хватает ему э, вот этого движения здесь, да, то мы усиливаем мобильность его шеи э, с тем, что вытаскиваем его больше. Плечи идут на уровень со столом. Голова висит свободно. Вот висит, болтается, да? Тогда мы добавляем поворот в 45 градусов в бок ротация, да? Флексия боковая и экстензия, помните слова, экстензия, фринфлексия, да? назад. То есть добавляем еще одно движение назад. И вот тут мы опять же держим голову на первом позвонке Атланте или во втором аксисе и резко скручиваем. Раз. Все, после этого просим пациента лечь обратно, Да, просто подвинься. Домочка, да. И заканчиваем обязательно, особенно с шеей, сюда осторожно. Вот там какой у нас пятый пункт вытяжения после манипуляции, да? Опять обязательно вытягиваем. Мягенько. Чтобы не дай бог, никакой спазм там не было. И немножко вот потряхиваем. Все.